Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и я обещал вам сделать обзор на тот самый корпус, который мы разыгрывали на новый год, это Be Quiet Pure Base 500, и вот наконец-таки мои руки дошли, чтобы допилить этот видос, Итак, так 600 и 700 версию данного корпуса вы уже видели на канале, но на что же способен этот малыш, чего от него ждать, а чего ждать не стоит, Собственно, давайте разбираться. Purebase 500 это корпус формата меди Tower. очень-очень и -очень компактный, который при этом может в теории во всяком случае вместить в себя почти любое железо, в рамках, конечно, разумного. Есть черная версия корпуса, серый металлик и, собственно, белая, такая, какая была у меня. Также надо сказать, что есть версия как с боковым закаленным стеклом, так и с закрытой глухой стенкой. Тут производитель никак не ограничивает ваши скажем так, предпочтение. Ну да ладно, давайте взглянем на него более детально. Итак, спереди нас встречает глухая панель с вентиляционными отверстиями по бокам. Передняя панель снимается достаточно быстро, имеет шумоизоляцию с обратной стороны и держится на клипсах, что как по мне не очень удобно, но часто снимать ее вам и не нужно. Ибо за ней нет никаких антипылевых фильтров, то есть производитель предполагает, что вся пыль будет оседать именно на боковой перфорации. За передней панелью разместился стандартный 140 мм, очень качественный, достаточно дорогой вентилятор от это Silent Wings 2. Второй такой же установлен на выдув корпуса. Как по мне для такого малыша это более чем достаточно, но я бы все же добавил еще один вентилятор спереди, чтобы внутри корпуса создать повышенное давление и пыль не просачивалась через щели. Также тут у нас разместилась панель управления, тут все очень минималистично, два разъема USB 3.0, кнопка включения и разъемы под микрофон и наушники. Никаких излишков типа управления вентиляторами или разъемов USB Type-C тут нету. Кто-то жалуется, что разъемы смотрят вверх и будут пылиться, но я как человек постоянно сшибающий ногой флешки могу сказать, что USB разъемы спереди это тоже не самое лучшее решение. Верхнюю часть корпуса закрывает вот такая вот съемная панель с шумоизоляцией и пифорацией, которую можно заменить на вот такой вот панель-фильтр. На случай, если вы решите разместить сверху корпуса систему водяного охлаждения или установить дополнительные вентиляторы, все здесь на магнитах, все удобно, да и, честно говоря, как по мне, так корпус выглядит даже лучше с этой черной панелькой. Я бы его оставил, наверное, именно в таком виде. К слову, о установке вентиляторов. Сверху вы можете поставить 240 или 220 мм вентилятора, спереди 2 на 140 или 3 на 120. Что до установки СВО, то спереди вплоть до 280 или 360 мм, сверху только 120 или 240. В целом для корпуса такого размера это все нормально. Ну да ладно, с этим разобрались, теперь давайте взглянем на низ корпуса, где у нас установлен антиполевой фильтр. Снимается он легко, я сказал легко. А нет, возникла проблема, ибо с завода его воткнули не той стороной. Благо, что переставить его можно в пару движений. Но в целом снимается он и вправду легко. Фильтр хороший, к нему претензий нет. Также снизу мы видим добротные прорезиненные 2 сантиметровые ножки, что тоже приятно. С одной стороны, корпус имеет закаленное стекло, а с другой закрыт металлической панелью с установленной шумоизоляцией. Что-что с шумоизоляцией у корпуса white все на высшем уровне. За ней мы видим место под укладку кабелей, стяжки для их фиксации и также несколько модульных элементов. В первую очередь это салазка под SSD накопитель, расположенная за бэкплейтом кулера материнской платы, другая салазка расположена с левой стороны. Да, данный элемент выполняет не только декоративную функцию и функцию сокрытия кабелей, но и на нем крепятся дополнительные места под два 2,5-дюймовых устройства. Ну а внизу у нас сдвоенная салазка под два жестких диска и место под блок питания, который крепится тут за счет удобного, упрощенного крепления, что очень хорошо и очень мне нравится. Однако, друзья, в процессе сборки я, честно скажу, что столкнулся с рядом проблем. Первое, это крепление материнской платы. Стендарда tx плата влазит, но влазит со скрипом. Для установки пришлось даже на время снять задний вентилятор, ибо иначе было тяжело протиснуть на нужные место мою толстую z390 aurus master также проблема возникла с Салаской, которая находится за материнской платой установить и снять саму Саласку было проблематично ибо моя дорогая материнка имеет задний кожух которую гигабайта не просто так а является элементом системы охлаждения то есть просто взять и снять его нельзя как итог Саласку удалось засунуть лишь со скрипом при этом отцарапав бэкплейт материнки из плюсов же сборки могу сказать, что тут можно воткнуть любой кулер до 190 мм, то есть проще говоря вообще любой. Больше и выше вы просто не найдете. Также вы можете установить видеокарту вплоть до 370 мм, что также избавляет вас почти от любых ограничений. Вот как-то так, после всех этих действий у меня получилась вот такая вот сборочка. Просто, компактно и со вкусом. Здесь я использовал, кстати, кулер Dark Slim, который мы тоже разыграли на канале. И решил показать вам, как он будет выглядеть вживую в вашей сборке, если вы решите его себе приобрести. Кулер имеет хорошие габариты и подходит для большинства процессов, но, конечно, не под разгон. Но ну, а мы давайте подведем итоги по корпусу в целом и выделим его сильные и слабые стороны. Первое, что хочется отметить, это его габариты, то есть компактность. Также модульность внутренних элементов, что упрощает монтаж. Возможность замены верхней крышки на фильтр меня это действительно порадовало. Также шумоизоляция большинства элементов и качественные тихие вентиляторы от Беквайта. Но есть и моменты, которые меня огорчили. Огорчил меня процесс сборки. Крупные материнские платы нужно просто затаскивать вовнутрь. Проблема с упиранием салазки в кожух материнки тоже малоприятна. Но надо сказать, что все это проблемы единичной сборки. То есть после сборки вас-то никак не будет тревожить. А вот отсутствие спереди нормального быстросъемного фильтра, как по мне, не поддается оправданию. И это действительно серьезный минус. Некоторые каналы, например Russian Hardware, назвали его лучшим корпусом 2019 года. Я бы сказал, что корпус да, хорош, да, имеет много удачных решений. Минималистичен, но при этом его достаточно для полноценной сборки. Стоит в принципе тоже не так дорого, порядка 5-6 тысяч рублей. Однако назвать его лучшим, ну, лично я не могу. Сейчас компания анонсировала корпус 500DX, который как раз таки идет в сторону улучшения продува и фильтрации воздуха. Исходя из первых фото, в нем будет предустановлен полноценный передний антиполевой фильтр, но точно это покажет только время. А с вами как всегда был Белыч, если видео было для вас полезным и информативным, то подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите на колокольчик, чтобы следить за выходящими видео. Также подписывайтесь на наши соцсети и всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!